Шестая часть решения задачи D19. Нам осталось определить только значит, две величины в общем уравнении динамики и 2 и E3. Для E2 у нас задана масса, которую мы используем как общий параметр известный. Раз задан радиус инерции, следовательно, момент инерции второго тела, то есть неподвижного блока, относительно... Аси будет равен просто его массе умножить на квадрат радиус инерции. В данном случае m2 умножить на i2x в квадрате. То есть m2 это у нас будет 2m. А i2 у нас равнялось, у нас равнялось r корень из То есть r квадрат умноженное на 2. r квадрат умноженное на 2. То есть 4m r квадрат. Для третьего тела опять используем табличные данные, которые есть в любом учебнике по теоретическим. Это у нас цилиндр радиуса r, значит. Нас даже не интересует вот эта характеристика, нас достаточно, поскольку относительно этой оси. Соответственно, будет что? Масса 1, 2, масса этого тела умножить на радиус этого тела. Радиус этого тела мы уже вычисляли его, он равен где-то вот здесь мы вычисляли в предыдущем фрагменте он как раз равен из-за того что он подвешен вот так вот мы вычислили что радиус равен 3 вторых r следовательно а масса его равна просто m значит мы пишем 1 вторая m то извиняюсь здесь квадрат m умножить на 3 вторых r в квадрате это все у нас будет соответственно 9,4 это будет 8. То есть, 9 9,8 mR квадрат. Вот у нас момент инерции второго и третьего тела в их вращательном движении. Теперь нам надо подставить все вот эти данные. То есть, ε2, ε3, A3, A4, E2, E3 подставить в уравнение динамики. Ну, Заменяя, естественно, да, G на Mg. То есть, вот в это уравнение динамики мы его будем подставлять давайте мы его выпишем вот так вот оно нам вполне сойдет для записи в такой форме и так два же Давайте выпишем вот так вот. Тон посветлее какой-нибудь. Итак, 2mg косинус 30 градусов. Минус сила трения. А, да, ну еще сила трения, конечно. Почему? Ну, это классическая задачка про силу трения. Значит, сила трения у нас значит, равна чему? где мы силы обозначали. Вот здесь вот. Я не обозначил, естественно, да, одну силу. Это что? Сила реакции N. Сила трения у нас равняется, естественно, F умножить на N. А N у нас уравновешивает вот эту составляющую силы тяжести. То есть, это равняется как всегда F Mg на косинус альфа. В данном случае вот альфа. Вот у нас альфа f, mg косинус альфа. То есть подставляя вот это сюда вот вместо силы трения, мы можем написать, соответственно, минус f mg косинус в данном случае 60 градусов минус 2 м у нас А1 останется. Минус И2 у нас 4МР квадрат. То есть минус 4МР квадрат. Эпсилон 2 у нас было равно А1 делить на 2 r То есть умножить на А1 делить на 2 r Минус G у нас просто МЖ. Это у нас дельта s 1 пополам. То есть, Mg деленное на 2. Минус. Это у нас что? МА3 у нас равняется. Мы его вычисляли из кинематики. А1 деленное на 4. МА1 деленное на 4. Минус. И3 у нас равняется. Вот это 9 восьмых МР квадрат. То есть, вот это И3. Минус 9 восьмых МР квадрат квадрат, деленная на R. Откуда я взял R? Ну, 2R лучше записать, конечно. Несто R большого. И здесь минус M, G. Здесь у меня что было? DS1 пополам, да? А у меня что было? Дельта S1 на 4. Вот это у меня должно быть дельта S1 на 4. Кстати говоря, это у меня тоже будет дельта С3 на 4. Минус М4 здесь. Это вот ошибка, которую я не исправил. Соответственно, здесь тоже будет дельта С1 на 4. То есть, 1 четвертая. И минус здесь МА4 у меня равняется А1 деленное на 4. То есть, А1 деленное на 4. Теперь равняется нулю. Ну, вот здесь я как бы не совершил опять арифметических ошибок, но вроде бы все исправил по ходу дела. Но теперь мы смотрим, значит... Ну, во-первых, естественно, мы все убираем вот эту Мм общий множитель М, что я и говорил, он, было видно, что он исчезнет. У нас поэтому его и нет среди данных. Но у нас теперь что осталось? А1, то, что нам требуется найти, и слагаемые с А1 и слагаемые с Ж. Теперь, стоп, а вот где у нас тут делся? Почему у нас здесь нету единицы ускорения? Вот здесь у нас ускорение присутствует. Везде у нас присутствует ускорение. А вот здесь у нас этого ускорения нету. Это нехорошо. Давайте проверим. У нас, по идее, все. И вот здесь вот лишний квадрат появляется. А4, то есть это у нас сразу не порядок с размерностью. Давайте проверять. Минус 2М1, это у нас что? Раз, два, три, это первое тело. Вот второе и третье. ДС1, дельта С1. И 2эпсилон 2. И 2эпсилон 2, это у нас где? Вот и 2эпсилон 2, дельта С1, деленная... На 3. То есть это у нас, это ДТС1 деленное на 2r. И 2 4mr квадрат. Эпсилон 2. Ага, вот оно, где я потерял. Ну вот, и 2 4mr квадрат. Я его здесь вот записал. Потом у меня идет эпсилон 2. Вот оно. А1 деленное на 2r. А1 деленное на 2r я записал. А вот куда я делал вот это самое деленное на r, то есть деленное еще на, 2, на 2r. Где у нас там дельта? Это что у нас было? Дельта, дельта φ2 оно у нас равно. Вот дельта S1 деленное на 2r. То есть вот этот еще множитель, еще раз, единица на 2r. Вот здесь я забыл. Соответственно, 4r 2 и 4r 2 тоже сократятся. Здесь останется просто A1. И здесь у нас что будет? Ж, G. Ж. Вот здесь еще тоже <coughs> потерял где-то R. Ну, судя по тому, что было вот это же самая ошибка. Да, вот это вот И3. И3 я записал. Вот оно, MR квадрат. Эпсилон 2 я записал. Но неправильно. Это у нас что будет? Эпсилон 2, это будет Эпсилон 3. То есть, А1 деленное на 2R. То есть, это будет А1 деленное на 2R. Вот так вот. И еще раз... Оно возникает у меня Вот. еще ΔS1 деленное на 2r, то есть единица на 2r, то есть еще раз на 2r. Соответственно, это у меня r квадрат и r квадрат исчезает, и у меня получается вот такое уравнение 2G косинус 30 градусов минус fg косинус 60 градусов минус 2a1. Здесь что у нас сократилось? Сократилось минус А1 минус g деленное на 4. Минус А1. Слушайте, а я с... вот эти эти выписывал правильно тогда? А? здесь... Подождите. Здесь-то я тогда дельта С1 здесь Р забывал, и там Р забывал. А4 это А1 на 4. А здесь же у меня еще было от... Это от А1, а еще от дельта С1 на... Вот эта ошибка. Дельта с 1 на 4. Ну да, вот эту четверку я забывал. Я вот здесь-то ее оставил. 4 еще раз на 4. И здесь еще раз на 4. Поэтому здесь будет A1 на 16. Минус 9. Здесь на 4. 9. 32. A1. Минус что? G на 4. Минус. Минус. A1 на... 16 равняется нулю. Вот теперь все размерности правильные. Ускорение, ускорение, размерность, ускорение, ускорение, ускорение, ускорение, ускорение. Это у нас минус. Это g. Ускорение, ускорение. Все. Осталось теперь только переработать. Арифметику эту. И мы ответили на первый. Ну соответственно, вот из этого уравнением мы сразу ответили на второй вопрос. То есть мы ответили на первый и второй вопрос. Направление мы задали А1 и А4. А1 вниз по наклонной, А4 вверх по вертикали. А модули определяются вот из этих уравнений. А1 из этого уравнения, А4 из этого. Но Давайте это мы продолжим в следующем фрагменте.